Всех приветствую на моем канале. Я Иван Намизмат. В 2015 году Центральный Банк России выпустил в обращение серию монет 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Одна из монет этой серии это монета 10 рублей, официальная эмблема празднования Победа. Сегодня про нее я вам расскажу. В серии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне выпускалось всего лишь три биметаллических 10-рублевых монеты. Это освобождение от фашизма, окончание Второй мировой войны и также официальная эмблема Великой Отечественной войны. Что ж, давайте начнем вот с этой монетки. А в следующих выпусках я уже буду рассказывать о тех двух монетах. В истории России было много войн. С востока и запада шли орды, пытаясь завладеть нашей землей, поработить наш народ. Но самая страшная и трагическая, самая тяжелая война в нашей истории – это Великая Отечественная война. Войска вермахта хотели завоевать весь мир. Они были хорошо подготовлены, у них была техника, оружие. В мире не было силы, способной остановить эту безумную орду. Так казалось на тот момент. В Европе таких сил не нашлось, Америка предпочитала отсиживаться за океаном. И только Россия, которая в то время носила название Союза, союза Советских Социалистических Республик, смогла сделать невозможное. Наша страна, надрываясь от непосильной, имоверно нож, и все же выстояла израненная, залитая кровью. Выдержал все и победил. Спасла себя и весь мир. И поэтому эту победу называют великой, так же, как и войну. Это называют Великой Отечественной. Прошло уже 70 лет, сменилось несколько поколений, но люди продолжают праздновать День Победы, как свой личный праздник, как второе рождение, и его нельзя забывать. Название монеты у нас официальная эмблема празднования Победы, серия 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Номинал 10 рублей. На лицевой стороне у нас э, вверху указано 70 лет. Э, потом официальная эмблема 70-летия Победы. И по бокам веточки. А на другой стороне вверху у нас указан Банк России. 10 рублей посередине. Также надпись рублей под ноликом и однеркой. Внутри нолика у нас просвечивается рубль и десяточка, можем увидеть, под разными углами. И также выпущена данная монета в 2015 году. Сплав у нас кольцо, латунь, диск, мельхиор, тираж 5 миллионов штук, художник Шаблыкин, скульптор Бессонов, чеканилось на Санкт-Петербургском монетном дворе. И оформление гурта у нас надпись 10 рублей, повторяющиеся дважды, и между ними есть звездочки. Что ж, дорогие друзья, сегодня я обозревал и рассказывал вам о вот такой замечательной монете. Это официальная эмблема 70-летия Победы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!